Наводите порядок с удовольствием. Помощники от Фаберликс сберегут ваше время и силы. Уборка станет легкой и приятной, а все вокруг засияет чистотой. Дорогие новички Фаберлик Онлайн, если вы зарегистрировались и пока еще не сделали первый заказ, то эта акция для вас. Фаберлик дарит вам набор косметики для дома, сразу из четырех продуктов. Средства имеют эффективные формулы, качественно избавляют поверхности от пригоревшего жира и известкового налета, бережно относятся к коже рук. В набор входит средство для чистки духовок и плит. Оно поможет справиться даже с самым застаревшим прошлогодним жиром и заставит поверхности блистать. Концентрированная универсальность. Социальное средство – это эксперт в области чистоты. Поможет навести на кухне идеальный порядок. Концентрированное средство для мытья посуды с ароматом лимона и мяты. Эффективно удалит любые загрязнения и сделает процесс мытья быстрым и легким. Металлическое мыло для рук. Создано, чтобы вы могли избавиться от любого неприятного и стойкого запаха. Как получить сразу 4 подарка по акции «Новичка»? Очень просто. Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было оплачено ни одного заказа, если это только не пробный заказ в прошлом каталоге. Второе. До 20 января оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. Для жителей других стран это 1575 сомов для Кыргызстана, 449 гривен для Украины, 7499 тенге для Казахстана, 45 Белорусских рублей и 449 лей для Молдовы. За этот заказ сразу же получите 15% кэшбэк. И третье условие. С 21 января по 10 февраля сделайте заказ по новому каталогу, получите за него кэшбэк уже 20% и добавьте в тот же заказ подарки. Но самое приятное, что выполнив условия этой акции новичка, которая является первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие и в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантазии фантастически низким ценам, со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок. Дорогие новички, вливайтесь с «Фаберлик выгодно».